я приветствую вас коллеги меня зовут сергей у меня стаж разработки более 25 лет и сегодня хочу поделиться своим опытом с теми разработчиками которые только начинают свой путь в программировании хочу показать основы прокомментировать максимально все на примерах и давайте посмотрим какие задачи перед собой сегодня ставлю вместе с вами сегодня мы будем писать простое приложение которое будет называется калькулятор это консольное приложение, потому что на мой взгляд самый простой тип для понимания и э, задача этого при приложения следующая то есть э, принять от пользователя два числа э, принять тип операции, то есть сложение, вычитание, умножение или деление и в общем-то выполнить эту операцию с этими двумя числами и вывести результат в общем ничего сложного на первый взгляд, но дальше будет интересно при этом я хочу не просто написать это приложение, но и объяснить, почему я так делаю, объяснить дальнейшие пути развития, какие совершенствования могут быть у данного решения, куда дальше двигаться, в общем, от простого к сложному, как говорится. В общем, давайте приступать. Для начала я хотел бы сказать, что такое программа, из чего она состоит и как она работает. Итак, программа — это откомпилированный э, файл, который запускается. А для того, чтобы этот откомпилированный файл стал программой, есть куча исходных текстов, которые, в общем-то, по большому счету являются просто текстом. Если мы будем говорить про C Sharp, то это текст на языке C Sharp — которые, в общем-то, строятся в программу, в консольное приложение, или в DLL, или в DPF приложение. И таким образом от того, какой тип программы выбрали, компилируется тот или иной файл, который является запускаемым или э, сборкой. Так вот, э, текстовые файлы можно писать даже в ноутпаде, но нужно понимать, что э, все, что вы э, пишете, вам придется писать самому или самой э, да, вот. И для того, чтобы вам э, максимально облегчить этот путь, была придумана IDE, так называемая, то есть среда разработки. И их на самом деле существует несколько. Я бы хотел остановиться на паре тройки и подробно э, рассказать про них. Итак, есть э, компания JetBrains, которая выпускает райдер Который работает очень быстро, очень мощная красивая среда разработки, хорошие подсказки, кроссплатформенная. Вот на ваших экранах видно, как это примерно работает. Не, ск не скажу, что прям много ей пользуюсь, но иногда достаточно плотно при приседаю на нее, потому что удобно и быстро. Дальше. Есть э, Visual Studio Code, который в последнее время шагнул далеко вперед, много экстеншенов, и, в общем-то, на нем тоже можно писать код. Ну, в основном код можно писать на .NET Core, хотя и другие варианты можно сделать, ну, отладка там, в общем, на вкус и цвет. Есть э, другая среда разработки, на она называется Eclipse, на ней тоже можно писать c код, но тут на вкус и цвет я бы остановился на другом. Выборе и я про него чуть позже скажу. Итак, есть Mondevelop. здесь тоже можно писать на C#, -Sharp, на F#, в это, как видите, она кроссплатформенная. Ну и тут опять же на вкус и цвет. А, ну не будем говорить про платность, бесплатность, <laughs> пусть для вас это будет сюрприза Есть бесплатный есть платный нужно понимать, что где-то что-то больше предлагается, а где-то что-то меньше. Есть вообще э, такие среды, которые не работают с C-Sharp, нужно перед тем, как их скачивать, понимать, что и для чего, собственно, кому и нужно. Я бы вам рекомендовал все-таки установить Visual Studio, Этому э, я начинал с ней работать еще с Visual Studio версии 6, это был 8 ну ладно, неважно сейчас текущая версия 2019 готовится к выходу версия 2022 она в стадии релиз кандидат есть бесплатная версия и она полностью покрывает все необходимые запросы молодого нового разработчика итак, предположим, что вы скачали запустили установку и тут я бы хотел вам подсказать вот такой вариант а в процессе установки вам будет предложено установить э, такое окошечко, будет, в котором нужно выбрать, что вы будете использовать. Для нас э, в данный момент актуальна галочка вот эта, вот эта и внизу еще где-то должна быть галочка Visual Studio Extension. Вам не нужно, а вот кросс-платформ галочку поставить можно. И пожалуйста, не забывайте ставить на language packs э, закладки английский язык я вам настоятельно рекомендую потому что если у вас система на русском языке у вас поставится по умолчанию русский и все меню и все команды будут на русском языке а если вы будете искать подсказку в интернете то э, надо понимать что скриншотов э, команд описанных в интернете на английском языке 90-95% э, в общем, найти проще э, подсказку и понять перевод, и навсегда запомнить это, чем потом мучительно долго совпадать, что такое отладка и дебаг, и как они соотносятся. Я думаю, что я, э, в общем-то, объяснил, что я имею в виду. Итак, у меня Visual Studio уже установлена. Давайте я ее запущу, и мы, в общем-то, создадим новый чистый проект на котором собственно говоря мы и будем тренироваться так это можно закрыть и так у меня есть visual studio я создаю новый проект и это будет консольное приложение как уже было сказано ранее и мы начнем с самого простого мне нужно выбрать куда я хочу положить этот проект у меня есть специальная папка ну пусть она называется Давайте я прям выберу ее, чтобы было понятно. Мне самому в первую очередь. Так, темп есть у меня тут папка YouTube. И будем складывать сюда калькулятор. Хорошая папка. Ну и соответственно мне нужно название проекта написать и я его объясню, почему я называть буду не просто калькулятор, а колобонка калькулятор. А, смотрите, на самом деле существует такого понятия как namespace и это всего лишь, ой, калькулятор. Это всего лишь ограничение Смотрите, если есть пять разработчиков И они все пять сделали э, калькулятор То вы в процессе э, использования одного компонента в другом компоненте Или одного проекта в другом проекте у вас начнется конфликт версии потому что система, том же самое IDE, она не сможет различить, кто этот калькулятор сделал, как его, как его различать, и потребуется дополнительно вводить альясы которые разрулят эту ситуацию. Microsoft настоятельно рекомендует вводить перед названием проекта название компании или разработчика или какой-то уникальный, собственно говоря идентификатор который ваши проекты отделит от всех других проектов которые существуют в этом мире поверьте людей которые написали калькулятор не так мало в этом мире а вот колобонго я точно знаю что он один поэтому у меня первое слово колобонго дальше калькулятор и соответственно я могу создать проект я выбираю текущую версию NET5, собственно говоря, нам это не важно. Возможно, у вас уже будет NET6, и NET7, и NET8. NET это, собственно говоря, реально не играет. Но, ну, вернее, роли никакой не играет, поэтому для нас это не важно. Мы будем делать простые вещи, которые есть во всех, собственно говоря, NET фреймворках. Поэтому нам это, в принципе, не принципиально, если хотите. Итак, Visual Studio. Среда разработки сгенерировала файлы, как вы видите. Давайте я сразу покажу, из чего состоит а, как раз этот сгенерированный а, проект. Надо понимать, что проект а, в Solution, а, их может быть много. Откроем папку в Explorer. И а, надо понимать, что вот эти две папки, они сгенерировались, а у меня получилось а, вот в папке калькулятор есть Solution есть э, папка, в которую поместились проекты и в этом проекте есть один программ а какие-то файлы, например, вот этот вот, сгенерированный ну, другими утилитами, например, ReSharper на это обращать внимание не нужно какие-то файлы, вот какие-то и папки, в том числе вот этот object и, бен, сгенерировала система то есть если их удалить, система при открытии их снова перегенерирует и надо понимать, что именно в папку BIN будет складываться результаты вашей работы, то есть результаты компиляции вашего проекта, и в ней можно будет найти. А, надо понимать, что, опять же, что есть разные конфигурации дебаг и релиз, выбирается вот здесь. Я пока ограничусь этой информацией. И таким образом, соответственно, если вы в дебаге собираете, в папке дебаг будет ваше лежать приложение, в релизе будет папка релиз. Переключаемся, компилируем. смотрим в папку и появилась папка релиз папки релиз есть версия нет и вот мое собственно говоря приложение ну э, чем отличается дебаг от релиза э, надо сказать очень просто в дебаге подгружается куча, куча, куча всякой информации, которая позволяет вам отладить работу проекта. А в релизе идет оптимизированный код, то есть очень э, меньшего размера, очень быстрый получается код, поэтому работаем мы в дебаге, опубликуем в релизе. На этом пока все про эти конфигурации. Будут вопросы, будем решать. Итак, смотрите, у меня задача есть очень простая. Получить два числа получить от пользователя оперант и выполнить операцию и вывести ее на экран все очень просто давайте начинать но перед тем, как начать, давайте поговорим про то, что у нас уже есть. Итак, у нас есть понятие namespace. Этот namespace начинается с колобонга калькулятор. То есть моя программа ограничивается именно этим namespace. Ну, нужно говорить, это как область, как регион, в который, в общем-то, никто не влезет. Если бы я просто назвал программу калькулятор, то начались бы, в общем-то, проблемы. На самом деле, Visual Studio, в частности, она осознанно вам создала э, namespace, который назывался калькулятор, но если бы кто-то еще создал namespace с именем калькулятор здесь бы начались проблемы и конфликты поэтому вот колобонга уникально идентифицирует мой namespace и в общем-то я буду спокоен и будет меньше, я, так сказать м -м -м, геморроя, да, когда у вас эти столкновения все-таки произойдут Итак, что сгенерировала Visual Studio во-первых, Visual Studio установила using, так называемый, то есть using, грубо говоря, а давайте прям нажимаем F1 и посмотрим, что покажет Visual Studio на этот э, термин. Даже не термин, а ключевое слово. И это директива, которая, в общем-то, однозначно подключает да, или делает ссылку на другие э, сборки, на другие, собственно говоря, э, проекты, или на другие разработки, в том числе и те, которые сделал Microsoft. То есть она неявно подключает использование этих сборов смотрите, что будет, если я эту сборку удалю о, вернее, эту строчку я ее не просто удалил а нажал закомментировать и это делается двумя палочками двумя слэшами и как вы видите, у меня консоль собственно говоря, отвалилась сказала, что теперь я не знаю, что это такое но некоторые утилиты она понимает, что вы имели ввиду систем, консоль и если я вот это слово напишу вот здесь у меня э, консоль подключится и будет работать. То есть здесь я указываю, что использовать, а здесь я могу явно указать, э, с чего я использую. То есть если ваши namespace переплетутся с чужими namespace, то есть придется тогда явно указывать, какие namespace, то есть в какой сборке лежит вот этот вот класс консоль. Надо понимать, что это отдельный класс, и это мы можем продемонстрировать, нажав кнопку F12 которая, надо понимать, что T-Sharp, он язык, который включает в себя и мета-данные. Вот я сейчас открыл мета-данные, и здесь есть описание того, что такое консоль. Этот э, класс, который лежит в namespace System, ну, в общем, это Microsoft себе придумал и занял это место, Этот все, что System, это теперь его. И э, этот класс э, называется консоль, имеет тип класс. И здесь э, на уровне метаданных есть описание того, чего в этом классе есть. То есть не конкретно э, сама программа, а только то, что есть. То есть описание метаданные. Теперь если я его закрою и верну обратно using, мне подсветится информация сереньким, это значит, что можно вот эту штуку убрать. И даже при наведении вот э, стандартный Microsoftовский э, подсказчик, так сказать, IntelliSense, э, подсказывает, что можно убрать. И теперь это стало активным, это убралось. Вот, вот в принципе э, это работает так. Итак, у нас есть класс, у которого есть метод WriteLine. Э, Нажмем в 12 посмотрим, что это такое. Вот она меня перекинула уже не на консоль, да, то есть не наверх, а в конкретную точку. И э, в общем-то по большому счету здесь э, можно прочитать. Смотрите, во-первых, когда я наведу, я могу здесь прочитать вроде специфик, да, то есть чего-то там эта штука делает. Пока на самом деле нам не важно, она просто выводит стринговое значение, то есть э, строчку э, в какое-то куда-то выводит, да? Давайте так. А если я нажму F12, то я попаду на то же самое описание и здесь э, в общем-то э, будет, э, ну, когда больше, когда меньше, зависит зависимости от того, какие разработчики. да. Здесь есть и метод-данные, есть и некоторые описания, есть и summary. Ну, в общем, э, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. То есть, так или иначе, вот этими метод это все описывается. Нам придется тоже это делать. И давайте запустим теперь приложение, которое сгенерировала студия, в которое мы не внесли ни одного изменения. И вот оно у нас запустилось. И мы видим Hello World, а дальше набор информации, который говорит о том, что приложение завершило свою работу, которая лежит вот, это, вот в этой папке. Название имеет коловонга.calculator. И э, с выходом код 0, значит, без каких-то ошибок. И просьба нажать какую-нибудь кнопку, которая закроет консольное окно. Что теперь делать? Теперь, в общем-то, нужно следовать э, дальше тем э, инструкциям, которые должны были быть в нашем приложении. Итак, ну, для начала давайте сделаем а, некоторую информацию для пользователя. И здесь напишем, что это у нас калькулятор, а, пусть будет версия 1.0.0. 0. А, про версии. Есть такая штука, называется семантическое версионирование, и оно определяет некоторые стандарты подписывания ну, ваших компонентов версиями. Итак, Первое. Давайте я сделаю вот таким вот хитрым образом и напишу semver можно даже написать сразу .org и э, прочитать про то, что такое семантическое версионирование даже я врать не буду, где-то здесь есть русский язык э, в общем-то, если говорить кратко то э, три э, то три знака то есть как-то три цифры пост между с точками между ними обозначает мажорную версию, которые сделаны обратно несовместимые изменения. То есть, когда меняется единичка на двойку, значит, нужно однозначно обновляться, ну, тем, кто будет использовать вашу программу, и, возможно, у них будут проблемы, и все такое. Минорное – это когда вы добавляете новую функциональность, не меняя обратной совместимость. Ну, а если вы какие-то баги закрываете, то меняется вот эта циферка. Тут все просто и понятно написано. Прошу любить и пользоваться этим ресурсом. У меня версия 1.0.0. Я знаю, что есть варианты начинать 001. Ну, в общем-то, это, на мой взгляд, плохой вариант, но вы можете, собственно говоря, программа версии 0, ну, не знаю, на вкус и цвет. Итак, у меня есть информация о том, что это калькулятор. Давайте обозначим вот таким вот штукой. Пусть это будет welcome. Я сделал комментарий с двумя палочками, и это значит компилятор пропустит это сообщение, не будет его использовать. Это чисто для разработчика, для меня. Я буду понимать, что у меня здесь есть welcome. Дальше. Мне нужно сделать э, какой-то механизм. Getting... Ну, давайте так. First number. Мы будем получать числа. Мне нужно получить также еще и second, ну, то есть второе число. Мне нужно еще получить оперант ну, то есть то, что мы с этими числами будем делать и мне нужно сделать калькуляцию и, соответственно, после того, как я сделаю калькуляцию, мне нужно шоу ну, допустим, вот так вот, давайте напишу по-английски э, result то есть результат и вот эти вот сейчас э, мы будем заполнять то есть вот эти вот реализации мы сейчас будем писать и Для начала я скажу, что раз мы будем использовать консольное приложение, то мы будем использовать консоль, которая умеет, как вы видите, очень много на самом деле, менять цвет, включать, изменять курсор, например, писать заголовок, определять в каком месте оно находится, даже издавать звуки, вот если тут, тут конкретно говорить. Так, есть также здесь самое главное uh, write uh, line и write. Это что такое? write пишет в одну строчку, write line пишет в одну uh, каждую строчку пишет в новой, каждое сообщение пишет в новой строчке. write продолжает писать. И соответственно есть read uh, line и read. Ну, работают примерно по такому же uh, принципу. Uh, что такое read key? вы ему на кнопках нажимаете на клавиатуре и это кей но э, имеет определенный код и этот код читает вот этот как раз консоли ритки и reset color но ну, это уже к этому не относится но тем не менее эта штука надо понимать что напротив каждой из команды есть описание того что эта команда делает или что это свойство собой э, реализует например reset color она устанавливает foreground и background консоли в свои дефолтные значения. Когда-то этого не было. Ну, ладно, не важно. Итак, для того, чтобы мне получить от пользователя письмо, мне нужно написать read line, То есть все, что пользователь ведет, я буду читать. И надо понимать, что каждая функция, то есть функция это две скобки, каждая функция говорит о том, что она что-то должна вернуть. В данном варианте, давайте вот такой вариант покажу. У меня функция readLine возвращает string, не просто string, а вот этот маленький вопросик говорит, что она может вернуть стринг а может не вернуть string, и нужно понимать, что в зависимости от того, чего возвращает функция, ее результат нужно определенным образом отрабатывать так, это у нас не важно и э, для того, чтобы получить э, данные в какую-то перемену, я точно знаю, что это будет string, я точно знаю, что она будет э, с вопросиком это значит nullable, то есть может быть прийти строка, а может не прийти и мне нужно дать название этой переменной. Это будет number э, string 1. Вот вот таким вот образом я вот в эту переменную получу то, что пользователь ведет э, в консольном приложении. Соответственно, мне нужно теперь продублировать это значение. И я его получу уже string 2. А, смотрите, пока у меня совпадают названия, мне Visual Studio любезно подсказывает, что есть дубликаты, поэтому нужно переименовать поэтому я поставлю 2 и э, вот этот вот вопросик говорит о том, что мой проект давайте я вот так вот сделаю сейчас не говорит о том, что я буду использовать э, Nullable это недавняя фишечка, которая появилась вот смотрите, э, обозначается таким образом ее можно включить несколько вариантов написать вот такую штуку в начале файла можно поставить в проекте а можно э, в общем-то сразу изначально создать проект и э, в файле или в проекте я напишу использовать в проекте и в проекте мне изменилось следующее появилась строчка, которая сейчас загрузится вот nullable enable то есть у меня, если у вас проект создается новый обычно эта штука поставляется автоматически особенно в .net шестом и э, поэтому этого делать не придется у меня сейчас все посветилось, все работает. Значит, я получил первое число, получил второе письмо. Теперь мне нужен какой-то оперант. Ну, то есть мне нужно, давайте я его так вот назову, оперант. Я тоже могу ввести или не ввести. И это будет плюсик, минус, умножить или знак деления. И дальше мне нужно сделать калькуляции. Ну, что для этого нужно сделать? Перед тем, как сделать какие-то калькуляции, мне нужно определиться, что... Какой тип я буду использовать? Есть разные типы. Есть целые числа, у которых не бывает э, после запятой каких-то знаков. Называется int. И, э, ладно, пока на этом остановимся. Вот, есть э, string, то есть это строчка. А есть знаки, а есть э, цифры, у которых есть после точки ну или после запятой, несколько символов то есть дробные числа и для того, чтобы у меня строку перевести в дробное число, мне нужно проделать это явным образом есть некоторые языки программирования, которые умеют это делать очень хитро а в моем случае C-Sharp этого делать не умеет, поэтому в C-Sharp много кода, но зато вы контролируете весь процесс он типизированный и типы имеют значение таким образом мне нужно не просто Uh, number string получить потому что это будет строчка которая будет обозначать uh, от руки допустим написано 22 а мне нужно чтобы это было вот 22 я могу на, на, на бумажке написать 22 рубля а могу все а могу дать 22 рубля вот чтобы явно 22 рубля на бумажке превратились в реальные деньги мне нужно uh, конвертировать да то есть uh, я очень сильно абстрактно говорю и прошу меня за это простить если вдруг чего-то непонятно Другими словами, есть тип, который называется float. Есть тип, который называется... Давайте я пока вот так вот сделаю. Есть тип, который называется double. И есть... Ну что такое? Есть тип, который называется decimal. Это все типы, которые работают с плавающей точкой. Разница в том, что какое количество после точки, э, после запятой э, будет использоваться для вот, э, хранения в этой переменной. Соответственно, чем больше вы храните букв, тем больше она размер хранит в памяти. Я буду использовать самый простой. флот, он же сингл. Если хотите, давайте я нажму F12 и покажу, что это действительно сингл. Вот он. А надо сказать, что маленькими, э, цифр, о, маленькими буквами, да, вот string, это так называемый альяс. Это ссылка на реальный класс. Если нажму 12 на string, я попаду, соответственно, на класс string, и он будет с большой букву. Поэтому особо разницы нету, но просто альясы... Э, они м, используются в головной сборке, в главной сборке, в Generic сборке, которая систем называется. И она доступна из всех классов, в отличие от некоторых классов, которые альясы нужно догружать там, из коллекции или еще что-то. типа. Ну, пока на этом остановимся. Итак, мне, я буду использовать float, и э, я буду говорить, что это у меня number1. И мне теперь нужно каким-то образом вот этот вот строку преобразовать в этот самый, в реальное число для этого у вот этого типа float есть э, метод, который называется parse и в общем-то здесь написано как он работает, то есть он всего лишь вот эту полученную строку в моем случае это number string 1 парсит но э, надо понимать что если у меня пришло значение или не пришло значение э, там э, мне как раз компилятор подсказывает, э, что если у тебя значение null был, то здесь может быть null, а null это очень плохо, ну в некоторых ситуациях особенно плохо, и она не сможет распарсить, то здесь будет ошибка. И э, эта штука прямо меня вот предупреждает, что если будет null, то будет ошибка, которую, в общем-то, ну, плохо делать. Поэтому э, давайте я буду думать на данный момент, что я идеальный программист. Идеальный пользователь, и поэтому я скажу, что у меня если не нул, тогда поставить строку 0. Это тоже специальный оператор, который говорит, что если здесь был нул, тогда использовать вот эту строчку. Вот, собственно говоря, все, что он делает. В данном варианте это будет работать, не совсем часто по отношению к пользователю, но это будет работать. Давайте теперь подобное проделаем для второго числа. Это будет, соответственно, номер 2. И здесь нам нужно, соответственно, номер string 2 и тоже номер 2. И эта ситуация теоретически будет работать, но пока сейчас мы ее отложим немножко дальше, давайте получим оперант. Смотрите, с оперантом все нам немножко сложнее. Оперант, я буду говорить пользователю ввести плюс-минус умножить или на деление. И в зависимости от того, что он ввел, я буду э, делать эту операцию. И, э, собственно говоря, мне сам оперант будет стринговым значением, мне ни во что его парсить не нужно, потому что сам знак и будет иметь значение. Я могу сказать, что у меня есть м, float. Почему я не взял int э, вопрос? Очень просто, потому что если вы целое число разделите на другое целое число, у вас в результате может появиться дробное число, и это нужно понимать, поэтому сразу лучше принимать дробные числа, ну, в общем-то, и для калькулятора это нормально, когда он дробные числа получает. Итак, я создаю еще одну переменную, которая называется result, и теперь мне нужно ее получить значение. Пусть на данный момент она равна 0, а теперь мне нужно использовать другой э, оператор, который называется switch. Работает он следующим образом. Switch, скобки, открывается, и мне здесь нужно подсунуть operand. То есть в моем случае это будет э, запятулька, ой, в смысле плюс-минус э, на деление или умножить. И здесь я могу сказать, что case, если у меня э, будет плюс, ставим двоеточие и пишем, что нам делать. Мы можем сказать, что result равен number 1 плюс number2. Это первый вариант. Дальше. Если у меня кейс равен минус, соответственно, резал будет равен минус. Нет, минус. Если у меня... Ну, смотрите, во-первых, она немножечко ругается. Да? Uh, у меня здесь uh, в, в, при вводе uh, может быть нул uh, Опять же, readLine может вернуть строку или null, то есть вообще ничего не вернуть. То есть если пользователь ничего не вводил, а просто нажал null. Тогда у меня вот эта вот операция, как вы видите, она скажет, ну, во-первых, она говорит, совпадает, да, давайте напишем вот такое вот, что там у нас, multiplication, вот. А во-вторых, здесь нужно поставить break, то есть мы не будем дальше ничего делать и таким образом у нас э, switchcase проверит если у нас operate равно operand равен плюс тогда мы складываем и выходим дальнейшие операции мы не выполняем тогда у нас получается э, вот этот вот getting operand и вот этот вот calculation нужно поднять его наверх давайте я это сделаем таким образом то есть теперь по большому счету на основании вот этого операнта мы делаем э, калькуляцию то есть вычисляем и э, давайте добавим последний кейс который будет вот с такой палочкой работать и если это будет вот такая штука ну смотрите э, теперь мне нужно что сделать сейчас я покажу как это работает мне теперь нужно вывести консоль в write это значит вывести в консоль, как раз будем ввозить результат. Вот если говорить э, о простоте, то это вот вся программа, которую я хотел сегодня показать. Но давайте ее запустим. И посмотрим что она действительно работает но мы все операции не будем делать смотрите у нас открылось консольное приложение в котором написано калькулятор и э, строка моргает и значит я могу туда ввести значение ну например 5 enter теперь мне второе число ну пусть будет э, 10 enter и теперь я хочу плюс а это значит сложить и в результате у меня получилось 15 как вы видите в общем получилось что получилось это простая операция, простой калькулятор, который уже работает. Я нажимаю пробел, окно закрывается. Но так ли будут умны ваши пользователи, которые будут использовать ваше приложение? Смотрите. Давайте запустим еще раз. Я теперь завожу 0. Я завожу 0. Я завожу разделить. Я нажимаю Enter. И теперь получилось, что у меня невозможно посчитать число то есть выдала сообщение что это не число почему так получилось потому что во первых ну, на 0 делить нельзя вы наверное помните это еще из курса математики и вот эта вот штука работать не будет поэтому если уж и парсить то парсить это правильно и обратите внимание, что у меня напротив всех э, э, типов, которые есть в моем приложении, есть три точки, которые, в общем-то, подсказывают, что можно использовать var. Ну, это такой синтаксический сахар. Компилятор сам понимает, что, э, какой тип переменной будет. И я все-таки перешел на этот var. Ну, на самом деле это удобно я точно знаю, что я получаю здесь string, значит, у меня этот будет string. То есть э, тип переменной определяется компилятором, и я уже из опыта понимаю, что там будет реально string. Но что нам делать с ошибками, э, которые, в общем-то, могут возникнуть? Э, это второй вариант. А первый вариант то, что э, пользователь, когда запускает приложение, он не знает, что происходит дальше. То есть ему нужно об этом как-то сказать. Если я здесь напишу вот такую штуку, у меня вот э, выполнилась ошибка. И я, в общем, как тупой пользователь, на самом деле не понимаю, что происходит, говорю, да, ваша программа говно. И все, его же никогда в жизни ее не запущу. Поэтому есть. Э, хотите вы или не хотите этого, если вы как идеальный разработчик написали идеально работающую программу, нужно, чтобы еще и пользователь умел вашей программой пользоваться. Во, пользоваться. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно добавить подсказки пользователю. Это чуть-чуть расширить нашу программу, увеличить количество кода. а Как вы понимаете, операции плюс-минус э, равно калькулятор элементар элементарный, а все остальное уже будет для пользователя. И, собственно говоря, если забегать далеко вперед, то э, сама, программа, сама программа имеет ну, такие части да, большие. Бизнес-логика, например, в которой просто складывается два числа. И все остальное, если хотите. То есть presentation, уровень, уровень э, доступа пользователя, отображение информации, сбор информации. Это другие уровни. То есть вы когда-нибудь научитесь это разделять. И, соответственно, если у вас какие-то будут изменения в бизнес-логике, вам будет проще их поменять в самой программе, в каком-то маленьком кусочке кода, не ломая всю э, архитектуру и систему, которую вы написали. Если нужно поменять значение, допустим, выводимый на экран для пользователя на другом языке, то это вы научитесь делать в ресурсных файлах или другие варианты. В общем, давайте сейчас делать все по порядку. И для начала добавим, в общем-то, уведомление пользователю, что нужно делать на экране. То есть проведем его по шагам, которые он должен выполнить. Раз мы умеем спрашивать у пользователя, значит мы можем ему и сказать. Для этого нужно сделать консоль в right line то есть в конкретную строчку вывести информацию о том что требуется от пользователя и я здесь напишу enter first какой-нибудь number и давайте в скупках напишу что можно вводить флот и соответственно я сделаю то же самое для второго, только напишу что это соответственно второе и далее я также напишу, что я хочу от него получить операнд, который может быть плюс, минус, умножить или разделить. Ну, давайте запустим, посмотрим, что изменилось. теперь у меня появилась информация о том что я хочу от пользователя первое число и я теперь понимаю что это может быть float. я поставлю 2 я теперь могу получить второе число запятая 3 и enter и теперь допустим ну сложить получилось 45 и 5 в общем то теперь уже более-менее понятно работает давайте попробуем запустить еще раз и проделать кое-какую другую операцию я завожу 34. Ну ладно, пусть будет 34.4. И у меня все поломалось, потому что система не смогла распарсить, то есть понять, что это за число. И здесь уже вступает другая э, команда, которая может сказать не просто распарсить, а попробуй распарсить. Ой. Таким образом, я должен сказать следующее. Попробую распарсить в крайнем случае. Э -э, пусть это будет... Не, не так. Э -э, ну, если говорить конкретно про вот этот вот команду, то здесь вот описано, что можно указать, что мы хотим. У нас есть команда, метод, в котором приходят э -э, некоторые параметры. И эти параметры обозначены как строка и резал строка тип э, provider result. То есть у каждого метода может быть несколько исполнителей. Это называем перегрузки, и э, я буду использовать простой: var out. Да ну, что такое um, out, float. Ну, можно вместо float написать. var, и это будет number number 1. То есть э, теоретически у меня, номер один, теоретически у меня меняется концепция. Я уже не просто получаю строку, а я получаю, как вы видите, э, булево значение. То есть это значение говорит о том, что я э, получаю true или false, то есть распарсилась или не распарсилась. Значит, у меня здесь эта переменная должна уже называться по-другому. Из ok number, допустим, 1. И теперь, если ok, у меня в number 1 попадет значение, которое ввел пользователь, но уже трансформированное в, в тип float, если нет, здесь будет у меня 0. И, соответственно, я могу проверить, Ой, будет false, я прошу прощения. И теперь я могу проверить, написать, если is ok, ну не так, конечно, is ok number, то есть true, значит у меня число есть. Я поставлю вот такой восклицательный знак, который развернет операцию, то есть получается, если не ok. И в данном случае я хочу сказать пользователю, консоль в write, Uh, ну, я поступлю в этот раз по простому скажу вронг, uh, first number хотя не важно first uh, number vrong number ну а дальше скажу там допустим goodbye вот так вот и для того чтобы программа прекратила прекратила, прекратила, прикла... <кху> Блядь, прекратила работать мне нужно сказать что все ретурн то есть у меня программа закончит, и вот в этом месте она даст управление на входную точку, и программа закончит работать. И теперь, собственно говоря, примерно то же самое я хочу сделать и для второго нашего числа, соответственно, подставив э, значение 2, number и здесь соответственно 2 обратите внимание, что когда не используется переменная, она так и подсвечивается, потому что я вот эту переменную поменял, а вот эту вот нет. Тогда мне нужно сюда поставить 2, и она тоже задействовалась. То есть теперь, если у меня будет введено неправильное число, давайте это проверим, моя программа перестанет работать, скажет, ты неправильно ввел. Введем снова 34.4, нажимаю Enter wrong number, программа не сломалась ничего не посчиталось, это, конечно, тоже плохо но ничего не сломалось, экземпшенов никаких не было ничего никуда не повлияло просто программа вышла, перестала работать и, э, в общем-то, надо сказать, что вот в данной конструкции у меня есть обработка четырех вот этих операторов раз, два, три, четыре а если я веду какую-нибудь другую у меня получится какая-то ошибка которую я тоже не предусмотрел для этого в этом операторе в этом операнде switch есть дефолт э, который все остальные будет обрабатывать и скажет что консоль в write давайте так и напишу э, wrong operand ну и по образу и подобию Goodbye, ой и соответственно мне нужно написать Return. и теперь уже при вводе пиранда моя операция моя программа не сломается давайте проверим как это работает итак я завожу здесь нормальное число 34 ну фиг с ним пусть будет так 20 2 и 16 фиг с ним, пусть будет так а вот теперь вместо вот этих четырех я вас завожу, ну, например ну, например, вот такое нажимаю Enter оперант неправильный, ну, до свидания, короче то есть, так или иначе, я заставляю работать программу правильно ну, может быть, не совсем правильным образом теоретически я должен сказать пользователю, что неправильно, введи другой и это мы сделаем немножко дальше и, соответственно, вывести результат и... Э надо понимать, что когда у нас э, return, мы выходим из действия программы, больше мы ничего не выполняем выходим из этого метода, этот метод называется main и он единственный в моей программе значит завершение программы, завершение работы, все нормально, отлично, закончилось выше если мы нажимаем break, то мы Перестаем дальнейшую обработку вот этой штуки и переходим вот сюда. Вот эта штука break, переходим вот сюда. Это нужно просто понимать, как это работает со временем, это придет. Итак, получается, что программа сейчас уже стала лучше. И тем не менее, а, здесь у нас есть некоторые варианты. Особенно, если говорить про то, что мы можем ввести второе значение 0 и разделить на него. То есть, теоретически, перед тем, как вот здесь вот. мы должны проверить что если номер 2 который мы ввели номер 2 вот такой вот который мы ввели равен 0 определений, то мы должны сказать э, что нельзя делить на 0 uh, divide by 0 Error. ну вот каким-то вот таким вот способом что и мы должны сказать что нельзя делить на 0 и написать в общем-то return то есть выйти из программы и больше ничего не делать давайте попробуем поделить на 0 а, пусть будет 4 пусть будет 0 пусть будет делить enter ну, делить на 0 нельзя. То есть, э, в противном случае у меня было прям экзепшн, который бы сказал, что деление на 0, ошибка и все такое. То есть, вот таким вот образом создаются программы. И чем больше э, вот таких вот фишечек, если хотите, вы сделаете для пользователей, тем больше количество пользователей поймут и смогут работать с вашей программой. Дальше. Нам нужно подумать о том, что некоторые участки кода у нас повторяются. Ну, например, здесь мы получаем число, парсим, выдаем ошибку. Не кажется, что это очень сильно похоже на это. И я предлагаю сделать следующее. Давайте вот этот вот функционал вынесем в отдельный метод, который будем использовать в двух местах. Это делается на самом деле очень просто. Мы пишем private static нам сюда нужно чтобы возвращался float я сейчас все объясню get number и вот так вот обозначается метод и сейчас он подчеркивается потому что мне ничего не возвращается но если я напишу return давайте я напишу null мне будет ошибка, а вот если я поставлю, что я могу вернуть не только флот, но и null, когда буду парсить, мне сейчас метод будет работать правильно. Итак, правит. Это значит, что этот метод будет видеть только моя программа. Static, потому что static у меня является основным методом. Ну, в консольном приложении это так, с этим нужно просто смириться. И флот, потому что мне нужно получить флот, как вы помните, вот этот вот ой, где он, вот он, float, и вот, float, и он может быть null. Теоретически я буду проверять, э, в общем-то, на то, что пользователь ввел уже в этом методе, и, соответственно, э, мне, может быть, не потребуется некоторый функционал, который находится здесь. Так, давайте домотаем до и ну, давайте скопируем, конечно, нехороший вариант но суть сводится к тому что мне вот вы... нет давайте вот первое давайте я вот так вот скопирую и напишу get number и теперь я точно понимаю что у меня этот get number должен прийти отсюда и я здесь делаю таким образом мне нужно здесь получить то что вел пользователи number мне теперь уже неважно нам бы родили number 2 Number string. Ну, давайте я тоже красиво напишу string равно. И здесь я этот string парсию Здесь получается number. И если этот number окей, okay, то я возвращаю, если вернее не окей, okay, то я возвращаю ну То есть я не получил по письмо, письмо говорю, Число от пользователя number. А здесь возвращаю number. В общем-то, теперь у меня этот метод может быть использован еще и здесь. Другими словами, я теперь получаю не number string, а как вы видите, float. И я могу сказать, что у меня здесь будет number 1. Теперь у меня этот number говорит о том, что он может быть null. И для того, чтобы проверить, вот этот вопрос говорит о том, что он, ну, мне нужно писать, если number 1 is null, ну тогда, в общем-то, мы возвращаемся на круги своя, пишем консоли write в uh, number ой, number uh, что там, goodbye, да? в общем-то мало что поменялось, но тем не менее это уже будет работать, давайте здесь сделаем то же самое ctrl-v, здесь уже будет number, соответственно, как вы понимаете 2 и, uh, да, здесь еще нужно короче сделать return я вас дублирую и притащу вот сюда. То есть сейчас моя программа будет работать так же, как и раньше, но у меня уже есть некоторые улучшения, а тут надо понимать вот что. Если у меня nullable, то есть значение, которое может принимать null, то мне нужно обратиться непосредственно э, к объекту. был вот объект, у него есть значение, и это значение может быть или не быть. Но на данном моменте давайте сделаем вот так вот, чтобы понимать, что у наша программа работает. То есть от значения, которое может быть ну и нул, есть некоторые отличие. Надо с этим э, будет разобраться. Ну и в данном варианте я тоже могу разделить number value на number value. Ну, такой объект надо понимать, что значение nullable это значение ни о чем хотя это тоже реальный тип и э, значит, что с этим нужно будет как-то жить с этим нужно будет бороться нужно четко понимать в последних версиях э, язык, языка разработки появилась вот эта вот nullable и она существенно упрощает разработку поэтому э, вот я сейчас увидел, что у меня здесь ошибка получилась поэтому я написал value и в общем-то все сработало Сейчас моя программа никак не изменилась от того, как было раньше. Я также могу ввести 5, могу 4, могу там, что там, плюс, Enter, 9, завершилось. Ну, это еще не все. Давайте подумаем, что если пользователь будет здесь заводить. Ну, давайте попробуем распарсить на самом деле вот этот самый оперант. И зачем это сделать? Ну, для того, чтобы можно было калькуляцию вынести за пределы парсинга то есть мы определяем какой оперант а потом делаем операцию а если мы сначала определим какой оперант то мы сможем калькуляцию вынести на другой уровень и в общем то давайте это проделаем сначала я бы вел некий энумератор то есть перечисление которое бы олицетворяло как раз вот эти вот команды и сделать это очень просто я нажимаю shift f 2 и создаю новый класс. Ну, вернее, это не класс, это enumeration будет. Я назову его operant. Какой-нибудь type. C-sharp. Не создаться класс, но я сделаю из него enum. Это будет именно enum. И в нем я сделаю addition. То есть э, сложение э, subtraction. Action. Также я сделаю multiplication и, соответственно, division. Multi, multiplication. Ой, ну конечно же, тут э, division. То есть э, я создаю перечисление, которое буду использовать потом э, где-нибудь в бизнес-логике. У меня есть определенный набор команд. Я не беру здесь процент или возведение степень, тем не менее, я могу их сюда добавить. И все-таки э, я сделаю так, как рекомендует Microsoft. То есть изначально я создам э, э, тип операнда non, то есть не незаданный, или undefined. Я где-то делал видео по поводу того, для чего это нужно делать. Ну, я думаю, что если вы ознакомитесь с ним, вы меня поймете. И тем не менее, я создал этот оперант Type. И теперь мне нужно из этих вот плюсов, минусов и ну, там, э, палочки вот этой вот получить тот самый тип операнда. Так, тут она мне скорее всего говорит, что не нужно определять. Да, вот теперь он подсветился. И э, когда я обвожу этот оперант, я скорее всего сделаю так же private static get operand ой, что-то лишнее нажал operand и это будет у меня метод, который будет а, ну, естественно, у него должен быть возвращаемый тип operand type и этот тип у меня как раз будет возвращать то, собственно говоря, что распарсится при результате получения строки, которую пользователь ввел и мне э, ничего не мешает вот этот весь код как минимум скопировать перенести сюда а здесь я напишу операнды здесь я даже могу указать следующее давайте чуть позже покажу здесь у меня уже не будет операции я здесь скажу ну, давайте использую более современный метод и вот таким вот образом его опишу то есть calculation у меня остался наверху я здесь получаю этот operand. и дальше в зависимости от того что я то есть var operand давайте здесь скажем что он у меня здесь уже будет стринговым а здесь оперант уже будет на основании operant string switch я использую новую конструкцию и ну, не так, наверное, да, вот так вот. Вот. И здесь я скажу, что если это у меня была плюс, тогда я хочу вернуть operand type addition. Ну и, соответственно, у меня их будет 4. Это будет, э, что там, subtraction это будет соответственно multiplication это будет division и это будет non но для всех остальных это будет Но здесь у меня будет разделить здесь у меня будет умножить и здесь у меня будет минус и таким образом я буду понимать что у меня есть уже тип операции и я его здесь буду возвращать ну и соответственно можно тогда сделать не var, а как вы понимаете, return теперь у меня возвращается определенный тип на основании выбранного значения ну и раз у меня здесь есть вот эти вот значения то есть если мне потребуется еще какой-нибудь дополнительный материал там вычисление, ой, э, операции то есть вычисление процентов или возведение степень я могу вот добавить operand type и у меня уже operand type будет соответственно э, тот, который мне потребуется для последующих операций давайте покажу, как заводить комментарии э, давайте так, returns давайте с большой буквы напишу Оперант. operand Type. Ну, единственное, что у меня есть none, это значит не определено. И теоретически я могу возвращать nullable и тогда здесь делать ошибку в этом месте. Но я буду проверять в дальнейшем, э, что у меня все операнды не равны null. Ну то есть не равны null. И соответственно можно будет их использовать. Соответственно, это у меня э, returns парсит э, э, number, наверное. как-то вот так и далее я теперь этот getOperant могу использовать уже вот здесь то есть когда я завожу я могу сказать, что у меня operant равен вот этому значению и далее я могу также проверить, что если у меня введен какой-то неизвестный символ if operant у меня равен non ну то есть что я не знаю что это такое тогда я пишу в write ой консоли в write line и здесь будет wrong operand ну и соответственно что мы там писали там goodbye и соответственно мне нужно выйти из программы дальше мы ничего не будем делать пока в этом варианте ну а дальше у меня начинается калькуляция и здесь э, все очень просто во первых я тоже использую var result равен и теперь я вот эти вот манипуляции ну в общем то они мне конечно потребуются, но немножечко не так давайте я их скопирую но ну, здесь напишу calculate вот такой вот метод и теперь мне для того чтобы этот метод сработал мне нужен здесь number1 number2 соответственно что я с ними должен сделать и э, ну, наверное, наверное все пока и теперь я могу нажать э, кнопку сгенерировать этот метод вот он сгенерировался соответственно э, мне он нужен здесь результат типа float, то есть мне нужен результат операции и теперь то, что я скопировал, вставляю сюда, и здесь уже оперант у меня будет свечиться на основании так, ну, давайте я, наверное, вот так вот все сотру а хотя нет а, я теперь сделаю здесь, так вот, оперант type я уже знаю, что edition и мне нужно здесь result, ну, вернее, мне нужен тут тогда уже return мне нужно просто значение. А, ну, ладно, сейчас это чуть позже покажу. есть у меня оперант будет addition. А, так, что у нас тут? Sub, subtraction. Здесь у меня будет что там А, у меня тоже тут сложение, странно. А, тут у меня будет умножение. Значит, мультипликейшн Здесь я тоже скажу, что я хочу сделать return. Мне не нужно никуда сохранять эту переменную. Сейчас мы все поправим. Break мне не нужен. Break не нужен здесь. Return. Ага. Multiplication. А здесь у нас operant type. Что там у нас? Деление, да? Division здесь мы также делаем проверку здесь мы делаем return в результате валидного выполнения break уже нам не нужен и в случае э, так, смотрите, результат у меня может быть разный и поэтому здесь поставлю null то есть я могу сказать, что вернуть null то есть ничего не пришло и в данном случае могу сказать return No. но я могу вот этот оперант поставить ниже и тогда вот так вот так и теперь получается что у меня уже здесь не оперант а здесь у меня уже собственно говоря вот это вот даже мне не нужно я могу сказать что я могу вернуть все вне зависимости от результата Таким образом получается, что у меня есть null, а я хочу не null, я хочу реальное значение числа и тогда мне вот эти вот все точка value, они мне больше не потребуются потому что я буду иметь э, данные, иметь уже э, реальные значения без nullable флотов переменных и вот так вот это будет примерно выглядеть то есть у меня теперь метод calculate делает единственное что он калькулирует больше ничего не делает. Ну еще есть некоторые проверки но без них собственно говоря никуда хотя результатом деления на 0 тоже есть какой-то результат и теперь у меня показывает программа ошибку что при калькуляции давайте здесь тоже напишем вот такой раз два три uh, return uh, calculation какой-нибудь результат. И здесь мне нужно тогда, в общем-то, тут я точно знаю, что набор у меня не null, соответственно, я могу отдать сюда value и, собственно говоря, здесь сделать то же самое. Таким образом, я сейчас запущу приложение, и у меня ничего не должно измениться, и, в общем-то, давайте как раз это и проверим. Запускаем. Вот, запустилось приложение давайте 62 34 и 6 а нет запятая и 5 и теперь оперант например division enter ну вот собственно говоря все как работало так и работает только а, во первых для чего это это все как раз для того чтобы можно было ну, на примере get number как вы понимаете если мне будет третье число я могу получить его таким же образом я могу вот это вот уже унифицировать и вынести в отдельную и у меня просто будут подставляться числа там, 1 2 3 4 5 которые я буду получать и операнды через там перечисление какое-то подставлять этих и могу складывать удалять или вычислять я, в смысле вычитать эти числа, но суть сводится к тому, что у меня getNumber написано один раз, и я где получаю number, у меня может быть э, использовано в нескольких местах. Что касается getOperant, здесь вся логика собрана, и я просто потому что пользователь вводит, могу получить и, и другие варианты операндов. Например, я могу получить смотрите, я могу ввести не давайте прям продемонстрирую оперант я вот так вот сокращенно напишу я нам парс так как у меня оперант э, type это и нумератор то я могу сказать чтобы он мог распарсить э, ну какой-нибудь там О, э, давайте вот так вот оперант string ну ладно это не важно. и тогда получается что мне нужно поставить тип а, ну давайте сразу тип заведем какой-нибудь он спрашивает какой тип мне нужно распознавать operand type вот получить вот из этого значения ну давайте я буду точно знать что это у меня не ну потому что я буду вводить а вот здесь поставлю breakpoint и запущу приложение в дебаге чтобы показать что можно вводить не плюс минус и равно то есть не распознавать то что пользователь вел а, например, вводить, например, edition. И тогда мне не нужно будет парсить, а просто выполнять действие. Например, первое число 5, второе число 4. А вот здесь я напишу edition Enter. И теперь у меня бряка упала сюда. Здесь у меня теперь, как вы видите, вот Edition. Я нажимаю F10. Нет, я нажимаю F10. И теперь у меня в OP. Проводился тот самый Edition, тот самый Operant Type и вот, это вот действие, и вот это вот действие, которое выполняется в следующей мне уже не нужно. Я уже знаю, как у меня Operant Type, он называется Edition, но вводить пользователю целиком название, это не сильно... Ну, приятно, да. но с другой стороны если у меня будет другая система ввода например, выпадающее окно в винформах формах или в dpx формах или например в веб-форме, то я там могу о, как раз выбирать э, очень просто, там выбрать из выпадающего списка edition, ну как вариант, да, опять же очень сильно абстрагироваться от этого нужно то мне тогда вот этот вот плюс-минус равно не нужно, таким образом получается что operant type, он как бы важен, поэтому я его и ввел и в общем-то, собственно говоря, я вам это советую делать но пока мы оставим все как есть вот, и в общем-то, что у нас дальше получается дальше у нас получается, что нужно заканчивать потому что уже достаточно много времени потратили но я бы хотел озвучить некоторые планы я надеюсь, вы в комментариях отпишитесь по поводу того, чего э, вам больше понравилось или не понравилось, это новый для меня способ общения на очень низком уровне, то есть для э, самых вот э, Тех, кто только начинает, если что-то непонятно, скажите, напишите в комментариях, если все устраивает, отлично. И дальше. Я буду развивать этот проект, эту текущую ветку я выложу в GitHub, чтобы он у вас был в доступе. И далее я буду это все доводить до... Uh, ну, до абсурда, если хотите, я буду комментировать и рассказывать, что мы превращаем в сервисы, что такое абстракции, что такое dependency injection, то есть из простого калькулятора, который консольное приложение, я хочу вырастить, ну, тоже <laughs> абсурдное приложение, да, то есть слишком простое, но на очень сложных технологиях и я это хочу сделать постепенно, чтобы у вас на глазах это все было сделано вот, наверное, все ну, раз все, то пишите правильный код